Yeah. Что ж, дорогие друзья, вторая карта Вторая карта, на ней решится судьба команд Будут ли они играть третью карту или останутся так, как останутся И одна из команд займет какое самое, не самое, но все-таки неприятное четвертое место Напомню, что исход первой карты был, в общем-то, достаточно однозначным Команда княжества выиграла ее, не прилагая особых усилий за княжество не сумели ничего противопоставить своим соперникам А сейчас же составы, как я уже сказал, немножко подизменились Княгиня Кернайс Мартовский Джайка Нейманс Фэнтей за команду княжества И за княжество Гудвайс, Делайнер Медвик Медуза Бога и Твинс тут без изменений Твинс, двоих только что шотнул Бывает такая история, но ну, и попытки Поиска, так сказать, кого-то там На шару, кстати, можно было и тиммейта Застрелить вообще-то так, да На секундочку <coughs> Простите, Делайнер остается один Против двоих Естественно, уже здесь без подъемов Обойдемся, Мартовский Зайка Вместе с Фонтеем против Делайнера И так, по сути, должны выигрывать, потому что Позиционно, естественно, они находятся В ощутимом перевесе, мол... Мало того, что Фанте отдается вообще на ровном месте. Но теперь я уже не буду на 100% уверен. Здесь, мне кажется, и Делайнер вполне себе может затащить. Вкладывается поудобнее прилечь, так сказать. Вот здесь вопрос, кстати, успел ли заметить. Нет, не успел заметить Мартовский Зайка пробегающего соперника. Здесь сейчас бомба просто на единичку уйдет. И Мартовский Зайка без позиции окажется. Вот такая вот печальная история будет. Бомба установлена. Всё, бомба установлена. Приходит осознание того, что нас обманули немножко, так сказать. Ну и не самую быструю и не самую простую перетяжку под единицу нужно будет сейчас, конечно, провести игроку оборонительной стороны. Ну, он вроде бы как с ней справляется. Ну, конечно, вроде бы как, опять-таки. Так, а чё, кстати, не дефает-то? Глобально времени-то было более чем достаточно. Ну, я не знаю, короче. Мартовский зайка, по-моему, немножко сам себя сейчас переиграл. Пытался сыграть более правильно и скорее сделал... Что-то такое Раунд вот, начался. чего нельзя было допускать Потому что нужно было, как мне видится эта ситуация Просто а, на морозе пытаться дефать И только если бы услышал приближение соперника Вот после этого уже надо было переставать Ну что ж, не все же выигрывать команде княжества И проигрывать иногда тоже надо Делайнер делает минус по Фонтейну по, по Фонтею, прошу прощения И следом еще один минус Уже ответный на этот раз по Медвику Точка занята, не сильно не уверена. Ух ты, Твинс, как подхватывает двух своих запрыгивающих в сайт соперников и чудом не сгорает во вражеском молотове. Пока что у нас как бы все не очень хорошо у княжества, и надо признать, что они, в общем, в обороне играют сейчас не самый, наверное, лучший свой варфейс с отдачей еще двух игроков. Фантей последний. И это снайпер. Хотя Делайн только что затащил Делайнер. Но в этот раз Делайнер, кстати, тоже ставит точку в раунде. Только стоило вспомнить о нем. 2-0. 2-0, после которых, наверное, немножко подрастроится вполне себе, возможно, коллектив княжества. Хотя я, конечно, не вижу, честно сказать, здесь смысла расстраиваться. Ну, проиграли раунд, проиграли. Это не смертельно. Фантей. Перестреливает сейчас делайнера. Ну, твинс, естественно, товарища поднимает. Все пока стандартно, аккуратненько готовится выход на двойку. Причем, ну, настолько аккуратненько, что прям действительно аккуратненько. Медленно. На картах ребята пробираются потихоньку, под дымы, подо все. Почему Бомб Керри пошел один? Почему никто не пошел оказывать ему поддержку? Ну, хорошо, хотя бы есть разменный минус от Гудвайза. Следом еще один минус от него, Но здесь уже Княгиня на префайре забирает соперника. Минус от Твинса. Даблкил от команды Княжства. Ситуация 2 в 1. Попытка поднять. И успешная, надо признать, почти попытка поднять. Потому что боится сейчас, конечно, какие-либо действия Твинс а, выполнять. Но поднимает все-таки Гудвайза. Опять же, вот я не очень понимаю, почему... Мартовский, Зайка и Фонтеи отыгрывают Такой дикий слоу После которого ну, больше шансов Проиграть, чем выиграть, как мне кажется Зная на 100% где находится Соперник, по-моему его проще было бы э, Догнать и запинать Ну бомба, разумеется, Твинсу никто Просто не позволит поставить, потому что Она лежит в сайте Здесь удается пережить э, Встречу Медиком команды за княжество О, Ну и нет, тут нет, с разменом Хорошо хотя бы, что разменялись И такое уж было бы совсем стыдно отдавать Уровнево Уровнево, но очень Правда, медленно И вот все. мне кажется отчасти как раз таки Что это медлительность И повлекла за собой ненужные проблемы для княжества В первую очередь, потому что их Соперники открывались э, Медленно и это было допустим правильно Но вот то, что конечно их медленно Оттуда выбивали, вот здесь возникают Вопросы, лично как у меня но я ни в коем случае не истинно в последней инстанции, поэтому то, что у меня появились вопросы, не сильно что-то означает. Мартовский Зайка разменял погибшего Кернайса и попал под минус самой ой ой ой, ой. а следом еще минус по Фантею и Княгиня, в принципе, может еще успеть поднимать, опять же, если, конечно, позиционно. Появится такая возможность Потому что ее может, в общем-то, и не быть Но вот как минимум, да, вот этого человечка-то уж а, точно резнуть нужно И этим человечком является Кирнайс У нас заход на единичку в это же самое время происходит Пока эту позицию покинула княгиня Ну и, кстати, правильно сделала, что покинула Потому что благодаря этому появился плюс один тиммейт И есть теперь больше шансов на победу Открывается Нина и княгиня Какой замечательный врыв Сразу рез тиммейта Ну и, по-моему, просто... Просто муа, замечательный раунд Красиво очень Вон было сейчас зритель. сыграно Подъем тиммейта, далее ретейк Уже в, в, в численном большинстве После чего еще и такой Замечательный вкат в сайт раунд После начали. которого ну, там просто было невозможно Уже пережить Ничего, нигде и никак Сравнивают с командой по взятым раундам 2-2, временная ничья У нас так сказать И последний раунд до смены сторон После которого э, в атаку отправится команда Княжества а за княжество, соответственно, будут обороняться. Ну, как-то, блин, назвались бы хотя бы, что ли, я не знаю, княжество и княжество 2. Это было бы проще, а то княжество и за княжество. В некоторых речевых оборотах, когда я говорю за княжество, получается, как будто бы я... Ну, просто говорю, например, как будто бы болею за княжество, да? И вот думайте, кого я болею. Но на самом деле, я болею за красивую игру. Куча перестрелок, и численный перевес, кстати, сохраняется на стороне атакующей команды, то есть за княжество. Мартовский Зайк последний, и мне кажется, что не вывезет он, конечно, при всем уважении этот раунд. Нужно забрать троих, здесь, к сожалению, фатального демейджа не удается нанести, но два минуса, божечки мои, не понимает или понимает? Нет, понимает, что последний оппонент находится в доме. Какой клач от мартовского зайки, дорогие друзья! Ну тут главное, да, на мини только теперь не разложиться, а то было бы совсем прям плохо. Ну, очень плохо было бы сейчас затащить такой клатч и взорваться на мини. Но это бесподобно, Ой, просто выиграли. просто замечательно. Второй раунд к ряду. уже команда княжества радует меня вот такими красивыми а, моментищами. Всех, кто все, кто сейчас подключается на трансляцию, дорогие друзья, я рад поприветствовать. Напоминаю вам, вы находитесь на турнире по Warface от Шумелки. Для вас комментирует Александр Найвсмирнов. И мы въезжаем э, в новый раунд, где теперь уже у нас в атаке будет играть команда княжества. Насколько, конечно, продуктивно они будут здесь играть, это пока сложно представить. Но я вижу, что особливых проблем пока что не намечается, учитывая, как пассивно сейчас удерживается двойка. Гудвайс ну, сумел разменяться. Но, опять же, Медузу уже, скорее всего, не поднять, потому что точка, в общем-то, не подконтрольна э, коллективу за княжество. Бомба установлена. Бомба установлена, Фонтей, пожалуйста, еще минус со снайперской винтовки по Делайнеру, Гудвайс, минус Княгиня. Ну вот, Княгиню потерять это было, конечно, не очень разумно и не очень хорошо, потому что это как бы медик. твинс при этом живой у соперника, и Твинс по-прежнему может еще и Делайнера, например, попытаться спасти, если... Представится, конечно же, такая возможность. Но пока у нас занятие дома и плавная подготовка к ретейку Делайнер минус Фонтей. Кернайс и Зайка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Кернайс и Зайка. Ай, какие, божечки мои. Что ж вообще они вытворяют? Вдвоем развалили четверых и выиграли раунд. Замечательное удержание точки и бесподобный клатч. Мое почтение. 4-2. Фонтей, энтри, быстрый достаточно энтри, минус дилайнер, вражеский снайпер подбит и уже поднят все по стандарту. Снайперы сразу друг друга убивают и тут же того, кого убивают, моментально поднимают. Ну, аркада от Нейманса вот здесь на единичку, наверное, мне кажется, никто не ожидал. Но, во всяком случае, Медвик точно не ожидал того, что у него в тылу сейчас появится соперник. Фонтей минус Гудвайс. Снайпер работает весьма и весьма конкретно. Но по-прежнему есть живой Твинс, который по-прежнему будет поднимать. И Гудвайза поднимают, но он тут же погибает. <laughs> вот такая вот печальная ирония. Медуза Бога. Также радует минусом. И здесь ревайв Нейманса. И Гудвайза, кстати, по-новой подняли. Минус Медуза Бога. Минус от Нейманса по делайнеру. И Твинс остается в соло, дорогие мои друзья. Но... Нет, здесь, конечно, наверное, некого поднимать Да и просто нет возможности Ой, куча хаешек, господи, какой Гранатовый дождь сейчас устраивают Своему сопернику игроки команды княжества Как-то очень Прям уж жестко. 5-2 Ой, да Чё? Что? Все бойцы противника убиты. Вот это раунд, дорогие друзья. Господи, от Делайнера один минус от Гудвайза. Я даже сказать раунд ничего не успел и вообще не успел ничего понять. Но выход какой-то получился. Ну, прям из рук вон плохой. Хуже, по-моему, выйти было просто невозможно. Ну да, как бы ладно. Медвик, вооруженный снайперской винтовкой, забирает Фантея. Тут же его открывают, накрывают, прошу прощения, дымом Дымы здесь раскладываются, кстати, очень хорошо Правда, наверное, плохо, что три дыма у нас прилетают в одну и ту же точку Три-то уж зачем? Как бы вопрос бомба установлена. Ну, бомба установлена, как вы сами только что, дорогие друзья, слышали Ретейк при 5 в 4 но, ну, возможно, медузу поднимут и будет 5 в 5 какие-то Вот, кстати, из-за дыма не увидел пропрыжку соперника Минус ханты Делайнера, минус медведь от Кернайса. Медузу поднимают. Времени предостаточно на любые еще действия, но нужно эти действия выполнять, конечно же, правильно и грамотно. Здесь, опять же, очередная серия а, подъемов-переподъемов. У нас теперь, кстати говоря, в два а, медика отыгрывает команда за княжество. Начинается выход и выбивают атаку, дорогие мои друзья. Команда княжества проигрывает в этом раунде. Бомба Счет 5-4. Мощнецкий, по-моему, Мощнецкий Я не чуфе. знаю, как это назвать Ну, прям как-то такое ощущение, что княжество, оно прям периодически сдувается. <с recreate> вот, готовится, готовится к чему-то интересному И что-то это интересное вдруг внезапно не удается Медвик минус Фанте И тут, по всей видимости, решили наконец-то на единичку сыграть ну, не, в, не впервой, конечно же, единичку здесь разыгрывает, да. Тут скорее реже играется двойка команд. Но это не сильно что-то меняет. Ней, Нейманс. Два минуса успевает оформить, прежде чем его сбивает Твинс. Далее размен Твинса тоже хоронят. Ситуация 2 в 2. Есть княгиня, которая могла бы что-то поднимать. И подняла даже, более того, не что-то, а кого-то, конечно. Подняла Нейманса пыталась не забрать победили. Медузу. Но Мы Медуза победили. перестреливает 5-5. Смена сторон, дорогие друзья. Ну вот все-таки поплотнее идет, нежели на предыдущей карте. Там как-то борьбы как будто бы не было. А здесь она чересчур явная. То есть, если, допустим, команда княжества сейчас выиграет, то у нас... Даже сместится график сегодняшних игр и следующий матч не стартанет в 22-0-0. Фонтей минус Медвиг. Медвика моментально поднимает, но мартовский Зайка забирает дилайнер, да, и все равно Опять же численный перевес сохраняется Конечно, он номинален, да, пока есть Живые медики, любой перевес Номинален, дается поднять дилайнер, Но его тут же взрывают гранатой Гудвайз на троповике забирает Неймаса. и Два минуса, очень сейчас неплохо разбирается Команда княжества И в результате Становится победителями этого раунда Разбивая ничейные результаты, приходя к шестому Матчпоинту для себя Неплохо, неплохо Но при учете, конечно, того, что нужно забирать 11 раунд вот Я уж прям даже и не знаю, хватит ли сил у какой-то команды на 11 раунд Просто есть у меня подозрение, что здесь будет 10-10 Ну, очень игра похожа на ту, которая заканчивается со счетом 10-10 и не самая грамотная сейчас игра Как мне кажется от Делайвера Попытался сыграть а агрессивно но, но чересчур агрессивно Зато гудвайс хороший хорошо сейчас ляпнул Минус был сделан Кернайса кстати сейчас успели поднять И не дочек Не замечает рядом находящегося Кернайса В результате теряются постепенно игроки и команды за княжество Далеко слишком они находятся от своего медика Медик погибает и все Теперь уже скорее всего тут в раунде стоит точка. Нейманса поднимает Медвик, конечно, попытается, наверное, побороться. Мы да это. даже Неймансу успел забрать. Но все-таки один минус по Неймансу. Глобально ничего в этой ситуации, естественно, не поменяет. И Раунд счет вновь 7-5. Почему вновь? Потому что вновь, я имею в виду, как и в первой половине, в самой первой э части этой игры, было то же самое. Команда княжества отыгрывали э жгуче горячо и сильно, но потом... Поменялись сторонами И все пошло плохо То есть там 5-5 да? Напоминаю вам Так что сейчас может быть то же самое Сейчас запросто можно увидеть 10-5 Потом камбэк до 10-10 И овертайвать Мартовский зайка минус твинс Отдача все-таки двойки по сути произошла Но ретейк по-моему более чем возможен, так как игроки Атаки как-то здесь не настолько Уж уверенно закрепились Слишком много игроков обороны в тылу Находится мартовский зайка Блин, да, Трипл килл Вырубает всех, просто всех Крушитель черепов, еще и всех по головам Божечки мои, какой он сумасшедший 8-5 Ну вот такими микромоментиками Можно, конечно, все-таки добиваться победы Так или иначе, оп Здравствуйте! А вот такой раунд мы уже видели, да, только в исполнении команды за княжество, за авторством Делайнера. Однако Гудвайс! Гудвайс! Что утворяет Гудвайс? Фанте остается один на один со своим соперником, и при этом Гудвайс-то медик! Медик, дорогие друзья, он бы, кстати, бы и тиммейтов бы успел бы поподнимать, и был бы это не так уж дурно смотрелось бы, и выигрывает Гудвайс! Вообще просто раунд за раундом Какие-то нереальные Ну как можно было это отдать? Я вот единственное только это раунд не могу понять начался. Как можно было отдать раунд, где вы просто выходите в аркаду Делаете 4 минуса Остаетесь там чуть ли не 3-4 в одного И в результате Гудвайз всех закрывает Ну, конечно, увожу как гудвайсу, Потому что это было очень круто Делайнер Многострадальческий делайнер был убит Следом поднят, следом сожжен И, наверное, я буду что. Поднят, прошу прощения Гудбайс минус от Медузы и Медвика Следом еще один минус от Медвика и ты? Твинса, прошу прощения Фу Много, слишком много экшена в единицу времени Кернайс остается с Медвиком один на один Ну и тут, конечно, вот кто позиционно сумеет Сыграть грамотно Оба не медики вообще ни разу И поэтому поднять кого-то кто-то не сумеет Вот мне кажется, сейчас зря Такую позицию открытую занимал Кернайс Рисковал, как мне кажется Ой, ну вот сейчас контакт с Медвиком неизбежен, и Медвик здесь погибает прямо еще, еще Мы и в голову. Победили. Еще и в голову ляпнул. Ох ты, божечки мои. 9-6. Вроде и есть расстояние, но оно скорее, конечно, какое-то номинальное, да? Кстати, смена сторон. И вновь Warface. Варфейс, um, господи, вновь кня княжество Отправляются Атаковать, кстати, уже был Взорван Фантей, ну его, я думаю книги не успеет поднимать, должна успеть Поднимать, во всяком случае, да, ревайв произошел И как бы Выглядит Как выход на двойку Ну тут я уже не думаю, что дадут заднюю Потому что как-то, ну прям совсем не смотрится Задняя в этой ситуации Uh, но и удержание здесь тоже должно быть, по идее, достаточно простым и безболезненным для команды за княжество. Кудвайс минус Медуза Бога, да? Убил и заревайвал. Молодец. Настоящий тиммейт. Мартовский! Мартовский! Вновь в имба-режим. Входит, делает два минуса. Третий минус... Третий, простите, не делает третий минус, потому что его же все-таки нокнули, да? Ну, короче, 10-6. Короче, 10-6 Вы понимаете, да? Нельзя больше ошибаться команде за княжество В противном случае любая ошибка Это вылет с турнира Медвиг, дабл даблкил поднятый Фантей, причем только он В общем-то говоря поднятый Убит постоянно фигурировал В этих киллах именно только Нейманс Нейманс заход в спину Но отдача Отдача, она такая Непослушная Твинс Забрал Неймаса, если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться. Не, не успел глянуть на килфит. Ситуация 3 в 2. Кстати, здесь в перевесе команда... Ну, все. Врага... В перевесе и здесь и команда, в которой играет Гудвайс. Потому что Гудвайс на дробовике это просто мощно. Гудвайс это та еще головная боль для команды княжества. Вот как мне смотрится Гудвайс и Делайнер. Остальные тоже, ребята, молодцы, но Гудвайс и Делайнер это прям люди, которых надо ломать всей командой, чтобы они больше не мешались. А мешаться они будут и, и 100% будут делать довольно-таки часто. Залетает молотов в дом. Здесь сразу, кстати, прилетает мина. Ну, ну, мина, как мне кажется, читаемая, да, и Гудвайс моментально эту мину уничтожает. Бомба. Не знаю, зачем было ставить именно такую мину. Мина установлена... Ой, бомба, простите, установлена. Минус Делайнер от Нейманс. Хороший и важный, что самое главное, минус такого... Точно надо убивать сразу. Княгиня забирает Медвика. Ну, раунд, по-моему, достаточно решающий, так сказать. Кирнайс забирает Винса. Меду за бога минус Нейманс. Удвайс минус Кирнайс. Да ладно, разсыпайс. Расс... Ну врага. что ж, не додавили, дорогие друзья. Не додавили. Команда за княжество. Увы, ах, но все-таки проигрывает в этом противостоянии. Но мосты получились куда более интересные, чем первая карта. Вот это единственное, что я точно могу сказать. Вот здесь интрига держалась до последнего. И мне даже казалось, что, на секундочку, что действительно, ну нельзя исключать здесь никакие овертаймы и прочее. Ну вполне себе 10-10 смотрелось. Но 11-7 чуть-чуть не хватило, но огромный респект командам. В частности, команде за княжество, потому что с ними мы прощаемся. И теперь они занимают почетное четвертое место в этом турнире.